Вечер, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, вам меня видно, слышно? Здравствуйте, на поставке. Так, хорошо, Балжан, значит, и видно, и слышно всем остальным. Татьяна, добрый день. Наталья, здравствуйте. Так, Светлана Николаевна, Наталья Владимировна, Замиля, добрый вечер. Ну, я значит, давайте будем потихонечку начинать, пока у нас еще есть одна минута до 17 часов, я думаю, начнут присоединяться. Я опять начну с некоторых организационных вопросов. А, ну, Во-первых, мне прислали адвокаси для обсуждения только двое участников, и мы, я постараюсь их сегодня прокомментировать. А второй момент, Азиза опять у меня сегодня говорила, что поступило несколько писем по поводу записи. А мы пока еще не полностью не сделали, потому что еще нужно за мы сконвертировали запись, но есть одна не очень приятная новость. У нас вчерашний вебинар, к сожалению, запись не записалась. То есть ее нет, она, то есть ее не, нет возможности сконвертировать и посмотреть, к сожалению. Но в любом случае после сегодняшнего вебинара э, сохранится презентация, и презентацию вы получите. А что касается, если у кого-то действительно есть прям срочная необходимость, вы не можете дождаться, когда мы вышлем там вам на YouTube канал, то у вас э, есть возможность просмотра записи. Она, она есть у вас. Э, вы, как участники у вас есть доступ к ресурсам, и онлайн-просмотру записи. Если вы вдруг что-то упустили, или опоздали, или не досмотрели до конца, или не были на вебинаре. Для этого вам нужно просто тоже зайти и посмотреть то есть, вот, в ресурсах, в записях. И также у вас есть возможность и скачать материалы в ресурсах. В данном случае вот папочка, если вы видите в самом верху над презентацией, есть папочка. Если вы на нее наведете курсор, будет показать ресурсы. Скажите, вы видите эту папочку? Если да, поставьте плюс. Если мы нажимаем на эту папочку, как видите, у меня получается, открывается еще дополнительное окошко. У вас открывается? И там есть общедоступные ресурсы. В общедоступных ресурсах есть презентация 2,3, 2,3, advocacy. Эту презентацию вы можете скачать. Видите, здесь написано, здесь отображаются ресурсы, доступные для всех участников, для управления общим доступом. То есть вы можете просто зайти туда и их скачать. Это Понятно. То есть если кому-то вот действительно нужна эта информация срочно, и вам это нужно там, для, для дополнительного изучения то есть, и так далее. Все слышно и видно, Алла Рашидовна, хорошо. А папочку вы нашли по ресурсам, где откуда можно скачать презентацию? Хорошо, Алла Рашидовна. Смотрите, тогда еще раз повторяю, закрою. На презентации в самом верху вот написано вебинар 23-эд да, вот Дальше потом идем чуть выше. Есть значочки поднятая рука, смайлик и есть показать ресурсы. до понедельника, понедельник закинем кинжигуль, до понедельника не успеем, потому что просто завтра уже суббота, воскресенье, у нас была очень сложная неделя, я девочек отпустила, всех отдохнуть субботу, воскресенье, но в любом случае понедельник уже до, до первой половине это первый вопрос, которым мы займемся и сразу вам скинем. Но говорю еще раз, поэтому я вам сейчас показываю, все посмотрите, все увидели папочку, Газиза молодец, нашла и скачала, супер, И также первую презентацию по гендеру, первую презентацию, я вам, она тоже есть доступная, она тоже в общедоступных ресурсах, ее можно также скачать, но нужно нажать, войти в мероприятие в Мирополис. Хорошо, мы давайте я еще это посмотрю, первую презентацию по гендеру тоже вышли. Напишите мне запрос, кому срочно-срочно надо на почту. Я, я, вопреки всем своим правилам, вышлю индивидуально, потому что сейчас пятница вечер, суббота, воскресенье, мне некому это будет поручить. Если кому-то это срочно надо, напишите. То есть презентации я вам выслать смогу, записи пока не могу, но презентации я вам вышлю. С телефона, если у вас установлены программы, то скачать можно, потому что скачивать на телефоне, чтобы вы могли на телефон скачать, у вас должна быть установлена просто программа, которая позволяет вам скачивать файлы такого формата. PowerPoint презентации. Кинжигуль знаете мою почту, я писала просто, чтобы я не забыла, да, потому что сейчас мы там полтора часа будем заниматься, просто пишите мне на почту. Светлана, вышлите презентацию. Такую, такую, такую, я вам высылаю. Хорошо, Кенжи Так, хорошо. Теперь, так как я сказала, у нас есть одна неприятная новость, технические неполадки, запись вчерашнего вебинара, к сожалению, не сохранилась. Мне самой очень жалко, потому что действительно это, для меня это тоже было важно, это можно было бы использовать для обучения в других мероприятиях, теперь придется этот вебинар в следующий раз перечитывать, то есть уже не поленишься. Но для того, чтобы мы с вами вспомнили, я давайте все-таки повторю некоторые моменты. Как вы думаете, вам нужно это повторение? Есть? Напишите мне плюс, если да. Если вы хотите, мы, чтобы мы коротко повторили материал. Извините, пожалуйста, у меня срочный звонок, я сейчас отвечу. А сейчас звук появился? Уважаемые коллеги, появился ли у кого-нибудь звук? Все. Плюс. Супер. Супер. Замечательно. Хорошо. Значит, продолжаем. Ну, это вот технические вещи. Отключила микрофон, включила. Видно, он с опозданием включается. Итак, давайте приступим к короткому повторению. Просто пробежимся по, по вчерашним вопросам. Эдвокси – это социальная технология, которая, я считаю, самые главные вещь – это не насилие и соблюдение законодательства. То есть мы влияем на изменения в обществе, на принятие тех или иных решений, но никогда не принимаем незаконных и каких-либо насильственных методов. То есть мы всегда работаем в правовом и в моральном, я бы так сказала, поле. О чем мы еще вчера говорили, а мы рассмотрели из чего состоит слово «advocacy». Здесь, Это Здесь "бога «бокопризывать» имеет греческое происхождение. А Advocacy всегда связана с политикой и властью, потому что влияет на политику и на власть. То есть в адвокате всегда есть взаимодействие с лицами, принимающими решения. Если этого взаимодействия нет, то мы можем, то значит, скорее всего, мы говорим о какой-то другой, может быть, социальной технологии или каких-то социальных инструментах, но не об адвокате. Не стоит путать адвокаси с адвокатурой и юридической деятельностью, это другое. Это именно социальная технология. Эдвокатия это всегда процесс, всегда направлена на лица принимающие решения, всегда ведет к позитивным извинениям в обществе, не нарушаем права других групп людей и так далее. И эдвокатия всегда вовлекает население в процесс продвижения своих прав. Вчера мы с вами... Э Цели просмотрели, примеры адвокации я вам рассказывала и про базу данных НПО, и по, по изменениям по отчетности иностранного финансирования, и приводила как пример адвокации, которая на сегодняшний момент практически еще идет и заканчивается. Это адвокация, которую проводила группа экономических организаций по внесению изменений в налоговый кодекс. Я думаю, что вы все это прекрасно помните. А адвокаси очень часто путают или трудно разграничиваются смежными понятиями, такие как информационное обеспечение, просвещение пропаганда, связи с общественностью, мобилизация сообщества, социальное партнерство и лоббирование. Вот здесь самое главное, важно запомнить, что вот это все, вместе используемые эти инструменты, является адвокаси. Но, но также эти инструменты могут использоваться и по отдельности, но тогда это не будет адвокаси, потому что, еще раз повторю, адвокаси – это влияние на лиц, принимающих решения, целью целью внести какие-либо изменения в нашу социальную жизнь. Мы с вами вчера говорили про этапы адвокаси компании. Мы говорили, что самый важный, самый, наверное, трудоемкий, но, наверное, как фундамент, да, раз это первый этап, это необходимо сформулировать основную проблему компании по адвокате, а это основывается на анализе проблемы, на ее вычленении, на поиске корневой причины, почему возникает та или иная проблема. И уже на основе, когда мы находим эту корневую причину, мы с вами и можем определить и, Цель и тактические задачи адвокаса. Цель – это основное наше изменение, которого мы хотим добиться. Тактические задачи – это шаги, которые мы должны сделать для того, чтобы это изменение произошло. Очень важно в Advocacy найти целевую аудиторию. По целевой аудитории в Advocacy мы как раз и понимаем лица, принимающие решения. Мы выделяем первичную ауди целевую аудиторию, то есть это тот, государственный орган и тот конкретный чиновник, человек, который сидит в этом государственном органе, занимает руководящую должность, и он будет принимать решение быть этому изменению или нет. Есть вторичная целевая аудитория. Это те люди, которые окружают этого человека, который принимает решение, которые могут нам помочь, донести до него информацию, разъяснить наши предложения и так далее и так далее. То есть и работа с целевой аудиторией, сбор информации. Uh, вот практически uh, как разведчики, да, как журналисты. То есть для того, чтобы изучить свою целевую аудиторию, необходимо просто практически провести расследование, знать и понимать, что они любят, как они думают, для того, чтобы наладить с ними контакты, чтобы действительно донести до них наши аргументы. Uh, необходим, для этого обязательно нужны uh, сторонники. Эдвоксия – это достаточно большой um, Широкомасштабная компания. Почему мы говорим ⁇ Эдвокаси-компания ⁇ То есть это не ⁇ Эдвокаси ⁇ какое-то мероприятие, да, сделали что-то и все произошло. Это цепь, как говорили, процесс, который много активностей. Практически невозможно одной организации провести адвокации компании. То есть нужны партнеры, сторонники. Очень часто для, в адвокации создаются коалиции, объединяются ресурсы, объединяются знания, усилия и, так, и финансовые ресурсы для того, чтобы достигнуть цели адвокации. И искать сторонников, конечно, тоже достаточно сложно, потому что нам тоже нужно им разъяснить нашу позицию, привлечь их на свою сторону. Важно для Эдвокаси разработать лозунги и краткие сообщения, потому что он должен быть понятен понятен всем, и чиновникам, и людям, которых мы на свою сторону привлекаем, и нашим партнерам, и сторонникам. Потому что практически одной фразой мы должны передавать суть, своей, ради чего мы боремся и что мы хотим, чтобы произошло. Способы передачи информации, тоже очень важный момент, мы об этом говорили, они зависят от того, кто наша целевая аудитория и кто наша целевая группа, в данном случае бенефициары, ради которых мы работаем. Конечно, нам необходимо для этого и, и другие ресурсы, опять же повторюсь, потому что это достаточно сложный, дорогостоящий процесс. И обязательно необходимо составлять план, потому что без плана, к сожалению... Мы можем уйти не в ту сторону и не достигнуть своих целей. И в течение всей кампании необходимо собирать данные, анализировать, что происходит, меняется ситуация, не меняется, и постоянно контролировать процесс выполнения этих задач. Другими словами, необходим мониторинг и оценка. О Потом мы с, вами, мы с вами подробно это все разбирали. Мы говорили о методах сбора и анализа информации какие существуют и как их нужно применять. Если у нас не хватает на это наших компетенций, знаний, навыков, то не надо стесняться, не надо в как бы этом забывать, обращаться к специалистам, консультироваться. Тем более, если наша advocacy компании действительно направлена на значимые общественные изменения, то к, ней, то к нам присоединяться и очень с большой радостью будут помогать людям. Проблема компании, мы с вами тоже об этом говорили. А постановка проблемы. Если помните, да, я говорила, что очень важно три момента, которые необходимо анализировать, на которые нужно всегда обращать внимание. И в анализе проблемы, и в планировании, и в задачах, и в сообщении, и в работе с целевой аудиторией, и в работе с бенефициарами. Это содержание политика, то есть наши нормативно-правовые акты, иерархия и так, далее, и так далее. Структура, это процесс применения, то есть каким образом применяется, не применяется закон, и традиции, культуры, которые на сегодняшний момент существуют, и которые могут либо помочь, либо помешать реализации нашей адвокации компании. А цели и задачи адвокации – это конечный результат, тоже об этом мы с вами достаточно подробно поговорили. Буду Могут быть Цели компании включают политические цели, процессуальные цели и цели для гражданского общества. Вопросы у вас в презентации, на которые вы можете ориентироваться, чтобы сформулировать цель своей кампании политическую, процессуальную для гражданского общества? Еще раз прошу прощения, сегодня видно, да, магнитные бури. Это был сбой на моем компьютере, меня выкинуло из интернета. Появилось все, теперь вы меня опять видите, слышите? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Хорошо. Ну, бывает такое, как видите, да, интернет еще не всегда, ведь, хотя у меня как бы, такой стабильный стационарный интернет с очень хорошей скоростью, но такие технические вещи могут быть. И вот вчера как раз задавали вопросы, я просто перезашла, опять зашла по своей ссылке. Ну что ж, продолжим. Задача компании Advocacy, критерии Smart всем нам известны, я думаю, что так часто и много мы об этом говорим, что не стоит подробно на этом останавливаться. Но... Если вдруг для кого-то из наших слушателей является вопросом применения критериев SMART, формулировки целей и задач, либо какие-то трудности, которые я вот проскакиваю и думаю, что это как бы, ну, нам всем достаточно известно, но для вас лично, если это вызывает затруднения, опять же, прошу вас выслать на почту просто пожелание и сказать, какие вопросы у вас возникли, что бы вы хотели дополнительно рассмотреть? Ориентируясь на ваши вопросы, есть несколько вариантов решений. Я это включу в дополнительный материал для самостоятельного изучения. Если же будет достаточно много заявок с одинаковыми вопросами, то тогда мы в принципе можем назначить, рассмотреть возможность проведения дополнительного вебинара по тем вопросам, которые вы обозначите. Жанна, хорошо, ну, ладно, так, сразу, правда, любопытно, чем же у вас руки заняты, ну ладно, это, это, это я так уже для себя. Хорошо, задачи компании Advocacy, шаги конкретно измеримые, что, где, когда, потому что задачи должны быть понятными, это по большому счету наш с вами план действий, который мы будем. Про целевую аудиторию уже тоже повторила, сказала. И карта целевая аудитория, карта расстановки сил, это то, что мы на, на, на чем мы с вами вчера остановились. Вспомнили материал? Если вспомнили, поставьте, пожалуйста, плюсы. Ну, кроме Жанны Бороздиной, она предупредила, что не будет плюсы ставить. Угу. Супер. Хорошо, но прежде чем пойти дальше, давайте я все-таки, как и обещала, сейчас рассмотрю два обращения, которые мне прислали на почту по поводу advocacy компании. И сразу, потому что это было задание как раз по целям и задачам, то есть насколько вы, по крайней мере, откомментирую, то есть спасибо тем, кто оказался с мячками, выслали свои материалы, но с другой стороны, они-то в большей степени и выиграют от всех остальных, потому что они сейчас получат конкретную обратную связь по своим, по своим адвокате компании. Итак, ко мне пришел запрос от Ирины Габковой, которая написала следующее. То есть коротко, проблемы. Это выявлены системные проблемы формирования безбарьерной среды в городе Павлодаре, током которых является ненадлежащая реализация прав людей с инвалидностью на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды». Выделила три, три, цели, три проблемы. Отсутствие баланса содержателя на всех этапах принятия решений культуры безопасности жизнедеятельности, при которой обеспечение безбарьерной среды является одной из приоритетных целей и одним из важных элементов социальной ответственности перед обществом. Второе. Противоречие существующих нормативных документах. И третье. Формальный подход к процессу формирования доступной среды и отсутствие контроля со стороны государственных органов. А, четвертое – пассивность людей с инвалидностью а, в на доступ. Цель этой адвокационной кампании – формирование безбарьерной среды по принципу универсального дизайна. Задача – создание устойчивого механизма формирования безбарьерной среды на всех этапах адаптации объекта, проектирования, согласования а, как со стороны государственных органов, так и баланса содержателей. Вторая Б да, трансформация мышления, баланса содержателей в сторону социальной ответственности перед обществом. И трансформация мышления бенефициаров людей с инвалидностью в мобильную группу в сторону отстаивания своих прав на свободу передвижения и доступа на, доступа на объект. Так, всем было слышно, всем было понятно. В принципе, так, хорошо. Я просто сейчас еще хочу показать вам свой рабочий стол. Как раз что хочу вывести вам на экран вот этот документ. не ну, показывается хорошо, не буду тратить время. Какой комментарий я могу дать, ориентируясь на вот этот, на, на вот этот документ? Я думаю, что в принципе проблема ну, так думаю, достаточно четко вычленено, но не хватает статистических данных, ну, я понимаю, что это к заданию, но вот как бы на развитие, да, то, что можно еще здесь сделать. То есть посмотреть, то есть именно, мы говорим, системные проблемы формирования безбарьерной среды. Вот системные, то есть что, что вы понимаете под словом системные проблемы? При формулировке проблемы, при вообще написании любых документов, в адвокасе, но даже не только в адвокасе, а в любом взаимодействии с там, с бизнесом, с населением, еще с кем-то, давайте избегать шаблонных фраз. То есть что меш... То есть, что является, напишите, давайте стараться писать просто, что в данном случае нам мешает, чего нет, чего не хватает. Мы же с вами говорили, что цель адвокасе это достижение какого-то конкретного изменения. Если сейчас посмотреть на те формулировки, Ирина, которые у вас есть, то вы хотите объять необъятное в одной компании. Я понимаю, что эти все проблемы существуют, они на самом деле есть, но для того, чтобы компания была успешной, вам нужно вычленить самую главную корневую причину, которая зависит от органов принятия решения. Противоречие существующих нормативных документов. Это может быть одна адвокаси-компания, uh, которая будет направлена на изменение нормативно-правовых документов. Тогда для этого вам нужно uh, будет проанализировать всю нормативно-правовую базу по этому вопросу, начиная от законов, заканчивая всевозможными инструкциями, выявить все противоречия. На каждое противоречие сделать свою разработку. И уже вот этот пакет документов по внесению изменений в нормативно-правовые акты на разных уровнях вам и нужно будет продвигать. И уже на, вот это будет цель вашей адвокатии компании. Это одно. Если мы скажем отсутствие у баланса содержателей на всех этапах принятия решений культуры безопасности, жизнедеятельности, при которой обеспечение безбарьерной среды является одной из приоритетных целей и одним из важных элементов социальной ответственности перед обществом. Вот здесь про что? Здесь про культуру, про правоприменительную практику, я так понимаю, вы уже говорите. То есть тогда в данном случае мы проблемы можно, можно градировать. Вторая вот цель у вас противоречия существующих нормативных правовых актов у вас выходит на первый этап этапы. Это одна адвокаси компании. Вторая, это у вас адвокаси, если нет какой-то правоприменительной практики, и тогда необходимо внедрять контроль. Формальный подход к процессу формирования доступной среды и отсутствия контроля со стороны государственных органов. Я думаю, это тоже вопросы как раз процессуального, то есть применения. И нужно искать, то есть пока это общее такое описание проблемы и с этим, то есть здесь тоже нужно посмотреть, а что конкретно мы должны изменить для того, чтобы не стало формального подхода. Потому что пока это больше не цели Эдвокаси, а это стратегические цели а, для деятельности организации на несколько лет. Цели Эдвокаси должны быть конкретными, направленными на конкретные изменения, которое мы реально можем достигнуть а, в пределах там, полугода, года, то есть достаточно короткого срока, не пяти или десяти лет. Пассивность людей с инвалидностью вправе на доступ. Да, это, это, это цель, но это, ну, это, скорее всего, будет задача с точки зрения как раз привлечения людей, мобилизации сообщества, которое, которое вы будете решать на протяжении всей эдвокаси, привлечения. Но здесь тоже нужно понять, а почему люди с инвалидностью ну, пассивны, почему они не знают, а почему, вернее, они не отстаивают, как вы пишете свои права, с чем это связано. Это отсутствие информации, тогда нам нужно давать им информацию, на алгоритм, да, как нужно все это делать, и как защитить свои права. Или это какие-то другие причины, которые связаны с на... Ну, с какими-то другими, другими вещами. Их нужно тогда тоже проанализировать. Потому что если а, информация есть, а люди ей не пользуются, то нужно понять, почему они не пользуются. Не верят, не понимают. там ну, Масса каких-то вещей. И вот как раз на первом этапе анализа проблемы мы должны с вами все это прояснить и четко понимать, что мы будем с вами менять конкретно. Это, ну, на примере дома, да, или квартиры. То есть если меня не устраивает дом, я понимаю, что, вот, есть, что мы не, я не буду его сносить, мне его нельзя, да, и так далее, и так далее. Но что я должна изменить? Поменять крышу? То есть что мне в этом доме не нравится? То, что крыша течет? Или, то есть, или мне достаточно окна поменять? Так, то есть важно выявлять, что мы сейчас в первую очередь должны сделать, чтобы улучшить ситуацию. И потом, в ситуации ограниченных ресурсов. Так, хорошо. Вот это то, что я хотела сказать по этой эпохи. Ирина, вы здесь сегодня? Я просто не знаю. Кстати, если да. Да, Ирина, вижу, да? здесь. Ирина, вам э, понятно, понятно мои комментарии? Или, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Может быть, что-то, то, что я сказала, не совсем было. Ясно. Хорошо. А вы все это сохраняете, Ирина, потому что, в принципе, как раз задание, ну, забегусь вперед, которое я буду у вас принимать, я после, которое я дам сегодня в конце нашего вебинара и курса, это как раз разработка и расписать вашу advocacy компанию со всеми этапами, сторонниками и так, далее, и так далее, включая вчерашний материал и включая сегодняшний материал. Поэтому вот у Ирины уже есть обратная связь на, на задание, и у нее есть все шансы это задание выполнить в лучшем виде. Так, еще был у меня, я к сожалению, э, а, а вот Айман Ахметала Казын, мне выслала проблема компании ⁇ двойная занятость женщин. Продолжительность рабочего времени по факту составляет 8 часов и как минимум еще 4 часа дополнительных работы дома. Цель – снизить пенсионный возраст женщин в Казахстане, снизить продолжительность рабочего времени, снизить покупку пенсионного аннуитета с 12 миллионов до 3, 3 миллионов 300 тысяч тенге. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Двойная занятая женщин, да, это проблема, действительно, уже подтверждена многими исследованиями, разными не буду здесь оспаривать, но я бы как раз проанализировала. С моей точки зрения, это достаточно широкая такая заявка, такая глобальная, она связана вообще с проблемой гендерного равенства, гендерного равновесия, равноправия, о чем вы говорили с Ильей Кадыроной на первом вебинаре. Поэтому я все-таки бы выделила, ну, как бы конкретизировала и тоже бы сузила здесь проблемы. И мне кажется, вот ваши цели, это цели не одной компании, а каждая из них тоже достойна. Это как раз цели отдельных адвокаси-компаний. Например, снижение пенсионного возраста женщин в Казахстане. Ну или снизить продолжительность рабочего времени. Вот если то есть, если честно, вот смотря на эти три ваши цели, я их тоже бы оценила с точки зрения реалистичности проведения адвокации компании, потому что надо все-таки проводить адвокации компании, чтобы они были успешными. И я скажу, вот почему это важно. Во-первых, когда мы сами делаем адвокации компании, и они не приводят к успеху, даже если мы все сделали грамотно и правильно, то мы теряем мотивацию к дальнейшей деятельности. То есть в любом случае присутствует разочарование. А это первое. Второе. Когда мы проводим адвокатскую компанию, и она неуспешная, это приводит к разочарованию и наших бенефициаров. Потому что мы же говорим в Эдвокате, мы всегда мобилизуем местное сообщество. Мы всегда людей привлекаем, мы говорим давайте пойдем, мы сейчас сделаем, вот сейчас мы вот это сделаем, письма напишем, скажем, проанализируем и вот так, и в конце концов мы добьемся вот этого, вот этого, вот этого. И люди нам верят, оказывают нашу поддержку и идут вместе с нами. И это наш, ну, один из основных, основополагающих ресурсов Эдвокате компании. И если мы не добиваемся успеха, люди тоже разочарованы. Даже если мы им объясним, по каким причинам это произошло, и даже если они это поймут и скажут, да, конечно, мы понимаем, вы все сделали правильно, вы были такие молодцы, но в любом случае останется неверие в то, что вообще изме добиться изменений возможно. Поэтому на, с точки зрения реалистичности целей, вот эдво, именно адвокасе компании, не вообще как социальной цели, а именно компании Advocacy, как компании, направленной на достижение определенного социального изменения, я поставила бы под вопросом такую цель, как снижение пенсионного возраста женщин в Казахстане. Буквально несколько лет назад такая advocacy, стихийная, можно сказать, адвокаси-компания возникла, женщины объединились. К сожалению, как бы, то есть этот вопрос уже, я думаю, мы откатить сейчас не сможем. Нужно подождать, может быть, как раз время для изучения этой ситуации. Но ну, вообще, это просто мировая, мировой такой тренд, как, против которого тоже достаточно сложно бороться. Ну, короче, не время, не место. Успех на, на достижение, снижение пенсионного возраста женщин в Казахстане минимальный. Снизить продолжительность рабочего времени. Боюсь тоже, с точки зрения вот, как раз, глобальных таких мировых трендов ну, в Казахстане. То есть пока это ну, тоже такая идеалистическая цель, потому что навряд ли работодатель. То есть мы можем этого добиться на законодательном уровне, мы можем это добиться на подписании каких-либо документов, принятии каких-то квот. Но я боюсь, что это как раз может отразиться э, негативно для при, трудоу, при трудоустройстве женщин, потому что тогда работодатели не захотят, то есть для них это будет, это будет такая латентная латентное саботирование приема женщин на работу. Поэтому я бы тоже высказала сомнения по поводу такой цели, как снизить продолжительность рабочего времени. Снизить покупку пенсионного анаутета, Я думаю, что ну, я, если честно, вот я просто в этой проблеме не, не знаю про анаутет и насколько вот он... Как, какая сейчас ситуация, но, в принципе, я думаю, что, что может быть это возможно. Либо еще, может быть, подумать над какими-то другими целями. Вот третью цель я так подробно прокомментировать не могу, потому что, к сожалению, я не обладаю полной информацией по этому вопросу. Поэтому не, не буду вам брать. Вот. Это то, что я... А вот, хотела бы сказать по этой... Господи, возвращаюсь к вам в комнату. Так. Так, а ты презентация? Да, вот шестой слайд. Живу. Так, хорошо. У вас идет какая-то, у вас шла какая-то беседа. Так, Санья Валерьевна, я вижу ваш комментарий, но как я и сказала, что я прокомментирую сегодня в прямом эфире только те advocacy-компании, которые мне были присланы заранее до 16 часов на почту. То, что вы сейчас пишете, вы для себя сохраняете, потому что задание по разработке своей индивидуальной, да, скажем, персональной, ну не персональной, а для себя, для своей там команды, этого компании, это будет как раз заданием по а, итогам этого курса. Мы будем прописывать, и я с каждым буду отрабатывать. Но учтите, что у каждого из вас будет на это одна бесплатная консультация со мной. ну просто потому, что я физически не смогу оказать всем более, более одной консультации. Поэтому, а, ну... По заданию, короче, еще потом скажу, не буду отвлекаться. По а, второй адвокаси. Автор эдвокаси здесь присутствует. Если да, поставьте плюсик, пожалуйста. Тот, кто мне писал по поводу пенсионного. Так, наверное, нет. Ну, в любом случае, этот, этот пример вам понятен. Есть какие-то вопросы по двум примерам, которые мы озвучили на уточнение. Именно с точки зрения как учебного материала, который бы нам показывал, каким образом формулирую, формулируются цели и задачи Эдвокаси. Если есть вопросы, пишите. Если нет вопросов, поставьте минусы. Так, Светлана Николаевна, нет вопросов, а у остальных? Угу. Все, хорошо. Ну тогда пойдемте дальше. А, будем целевая аудитория карты расстановки сил. Сейчас у нас на слайде, о чем мы говорили, да, то есть нам очень, вообще в этой косе компании, как и в никакой другой социальной технологии, очень важ, важно понимать вообще вот эту расстановку сил. Кто являются наши союзники, а, из, кто из союзников, кто будет нашими партнерами, с кем мы можем создавать коалиции, объединять ресурсы и партнеры, ну, ресурсы, финансы и так далее. Кто нейтралы? То есть это те люди, и государственные чиновники, и СМИ, которые не осознают проблему, которые не знают о ней, и которые не могут, просто, просто не вовлечены в процесс. И есть противники. То есть люди, у которых совершенно другая точка зрения. Это вот как раз на, на примере, по-моему, мы вчера об этом с вами говорили, по поводу вакцинации. То есть если мы начнем сейчас, сейчас в любой аудитории, в любой компании сейчас спросим, ну, например, собрались там друзья, либо на какой-то мы ну, там просто на, на, на разном дне рождения, попробуйте задать этот вопрос, и мы сразу с вами услышим что есть люди, которые придерживаются разных точек зрения. И это, это касается любой проблемы. То есть сказать, если вы думаете, что все понимают сложность, значимость той проблемы, над которой вы работаете, и готовы вас вот сходу сразу поддержать, то, уверяю вас, это не так, вы ошибаетесь. И нужно всегда знать и проанализировать своих противников. То есть тех людей, противники это не враги, Нужно смешивать эти понятия тоже, вас, потому что ну, как бы, это не насилие, просто это нужно знать объективно, что есть люди, у которых есть другая точка зрения, у них есть свои аргументы, и эти аргументы необходимо изучить. Вот я всегда, Андрей, задаю вопрос, но здесь нам сложно будет да, получить там, живую дискуссию, поэтому как бы, сама с собой поговорю. Вопрос. С кем нужно в первую очередь работать? На кого тратить основные усилия и ресурсы? На союзников, нейтрала или противников? Иногда многие отвечают, конечно, нам нужно тратить в первую очередь на союзников, потому что они же нам дадут ресурсы и так далее. и так далее. Кто-то говорит, что нужно на противников, потому что нам нужно потратить все усилия для того, чтобы их переубедить, чтобы они попали на нашу сторону и чтобы они нас поддержали. И очень редко кто говорит, что нужно, что нужно работать с нейтралами. Так вот, я вам скажу, что на самом деле с союзник, союзниками, конечно, нужно работать, нужно договориться, нужно разработать правила взаимодействия, нужно понять и договориться, прям вот четко, подробно договориться о том, кто что будет делать, кто какие ресурсы в адвокатику компанию будет вкладывать. Потому что любые недоговоренности, любые неясности в этом процессе таят в себе риск конфликта внутри вот коалиции союзников и партнеров. А если у вас появится какой-то конфликт, то сразу же становится под угрозу вашей адвокаси-компании. Поэтому на первом этапе, когда вы планируете адвокаси, когда вы договариваетесь о том, что вы будете делать, работа с союзниками уже важна. А работа с противниками тоже важна в, очереди, в первую очередь на начальном этапе, когда вы прорабатываете контраргументы. Но противников надо просто принять. Не, вас не хватит сил, не хватит денег да и переубедить, потому что люди же тоже там чем-то убеждены. Это их установки, основанные на ценностях, на культуре и так далее. Нужно просто продумать, как вы будете с ними вести публичную дискуссию. Противников нельзя избегать. Нужно понять, что они тоже так же будут выступать в публичном поле. Поэтому вам нужно продумать стратегию и тактику работы с противником. Ответы на их контраргументы. Очень корректно, без насилия и так далее. И так далее. Это само собой, без всякого черного пиара. То есть не применяем никаких негативных технологий в этой компании. Только на позитивных изменениях. Только на несем добро, благо и так далее. Никаких скандалов. Это, как бы, это все исключается однозначно. Когда мы это проработали, и нам все это понятно, то есть в самом начале, то мы просто это учитываем. Это как наша... Ну, это как соус, да, вот работа с противниками. Прошу прощения, что я здесь немножко совечусь. У меня, оказывается, батарейка садится. Сейчас я подключу свой компьютер чтобы, чтобы опять не вылететь из эфира Нет, подключить так противники скажите по противникам и союзникам это понятно что мы с ними не делаем оставьте плюсики угу. хорошо уже выползен Поэтому я всегда говорю, что наша основная задача – это работа с нейтралами. То есть нейтралы – это вот то население, те люди, которые еще не составили, у них нет еще своего убеждения, своей точки зрения, они еще не знают, у них нет информации, они, может быть, не знакомы, никогда не интересовались проблемой, поэтому просто не знают, какую угрозу она несет там обществу, им, самим их близким и так далее. Поэтому это те люди… Нам, ну, которых нам нужно привлечь на свои стороны, которые могут нам составить ту базу поддержки, с которой мы будем работать, которые покажут нашу силу, которые убедят лица, принимающих решения, то, чтобы они ну, приняли закон, отменили закон или так далее, так далее о чем мы говорили. А Татьяна пишет, можно делать их союзниками. Конечно, из нейтралов кто-то, кто с активной жизненной позиции, возможно, станет и вашим союзником. Да, это источник и формирование, вот, как бы расширение круга ваших союзников, партнеров и, и тому подобное. А с некоторыми нейтралами достаточно, они просто вам дадут поддержку. В определенный момент за вас проголосуют, возможно, подпишут ваше письмо, обращение, даже как минимум, если они будут... Делать перепосты ваших новостей в Фейсбуке, если они будут лайкать, да, то есть как бы это тоже вопрос поддержки определенной, которую мы можем получить вот как раз при мобилизации населения, сообщества. А это и есть наши с вами нейтралы. Поэтому перед тем, опять же, как все начать делать, потому что а, начать адвокат, когда вы начинаете делать адвокат, все времени уже как бы на обдумывание практически не остается а там есть только время на какие-то оперативные реакции, быстренько понять, получается, не получается, и какие-то варианты ну, использовать, которые вы заранее придумали, как вариант Б, С, то есть план А есть, план Б, план С, если что-то не получилось. Все это, и включая карту целевой аудитории, нам нужно с вами вместе с нашими реальными партнерами, союзниками, с которыми мы решили делать это, продумать в самом начале и придумать, что же мы будем делать. Как мы будем себя вести, какой будет у нас с вами месседж, как мы будем работать с населением, через какие каналы. Чем лучше мы делаем домашнюю работу, чем более тщательнее мы все это продумываем, а выискиваем всевозможные подводные камни, риски, и пытаемся, и смотрим, как мы их можем преодолеть, тем успешнее наша адвокатическая компания будет в будущем. Это то, что по карте, по карте расстановки сил. Здесь понятно? Если да, поставьте, пожалуйста, плюсы. Плюсики, кто здесь? Тук-тук, проверка связи. Угу. Хорошо. Тогда двигаемся дальше. Очень важно, конечно, в Advocacy-компании, так как мы работаем с населением, с властью. Важно а, применять и понимать методы и формы убеждения. Какие методы и формы убеждения нужно, можно и нужно использовать? Но опять же, когда, чем мне нравится, извините, опять отступлю немного от темы, а, чем мне нравится advocacy, потому что когда вы научитесь, поймете, что такое advocacy, а, тогда на самом деле те инструменты, которые мы в комплексе в advocacy компании применяем, применяем вы их значит, сможете использовать и отдельно. Вы становитесь практически ну, таким универсальным солдатом, и пиарщик, и переговорщик, и организатор, и, и аналитик, и так далее, и так далее. Поэтому вот методы и формы убеждения, они важны не только в Эдвокасе компании, они вообще нужны каждому наверное, общественнику, активному, чело, активному человеку, ну, наверное, даже и бизнесмену, то есть любому человеку, который хочет что-то сделать, да, что-то изменить в своей жизни. Но в Эдвокасе они приобретают еще большее значение, потому что мы решаем вопросы, которые касаются больших групп лиц, и по большому счету мы меняем, меняем жизнь, меняем социальную картину э, в стране. Так вот, методы и формы убеждения, приведение факта и цифры. Поэтому, поэтому, опять же, подготовка, подготовка, подготовка и подготовка, анализ проблемы. Чем лучше вы это сделаете, тем более убедительны у вас будут факты, тем более убедительными у вас будут цифры, которые вы будете использовать для того, чтобы общаться с чиновниками и писать им предложение и убеждать, почему это необходимо. Например, какая-то проблема существует по таким-то таким-то причинам. И это мы можем, и наличие проблемы мы можем подтвердить статистикой. Пожалуйста, официальные данные статистики. Смертность, еще что-то. Ну, опять же, как бы из проблем. Мы предлагаем такое-то, такое-то решение. И это решение действительно будет правильным и приведет к успеху, потому что, например, да, факты, в такой-то стране, в каком-то там году такое вот была схожая ситуация, предприняли такие-то шаги, и вот, пожалуйста, к чему это привело. В таких цифрах повысилось Что-то повысилось, что-то улучшилось и так далее. То есть это методы убеждений. Примеры из реальной жизни. То есть, как мы говорим, кейсы, успешные истории, или если мы описываем проблему, то истории, как раз описывающие, иллюстрирующие ту проблему, над которой мы работаем. Очень важна манера убеждать и личное обращение. И с этим надо тоже, конечно, нам всем очень тщательно работать. То есть, в адвокате. То есть если мы кричим, если мы только критикуем, если мы говорим, что все плохо, то, я вас уверяю, нас слушать не будут. Вот вы представьте, поставьте себя на место любого человека. И вам пришли, например, к вам домой и сказали, ой, а что-то у тебя обои некрасивые, а вот что-то у тебя вот тут вот не так стоит, и вообще ты, наверное, там плохая хозяйка. Наверное, вы с этим человеком не захотите больше никогда общаться. Даже если его слова будут чистой правдой, даже если его критика будет вот, вот абсолютно правдиво. То есть понятно, что нам не захочется а, дальше этого слушать, просто чисто по-человечески неприятно. Но те же самые законы, они работают и на уровне, ну, на уровне групп, на уровне а, а, НПО-власть, НПО-бизнес, выступ... НПО и население. Если, вы, а, если от вас слышат только негатив, если все ваши месседжи, послания, там, сообщения, которые вы направляете разным группам людей, являются только негативными, несущими только критику, не предлагающими решения, и не содержащими в себе убедительные аргументы, то, уверяю вас, вас перестанут слушать. Просто такова человеческая психика. Мы устаем в любом случае от негатива. И если мы слышим негатив, то нам очень важно понимать, где выход, как это преодолеть. Нам нужно все равно а, видеть какую-то позитивную цель. Иначе просто мы от этого закрываемся, отворачиваемся, потому что постоянно жить в негативе просто невозможно. Это такова природа человека, человеческой психики. Поэтому в этой компании очень важна манера убеждений. Должна быть корректная, уверенная. А если мы критикуем, то всегда предлагать то решение, которое может привести к изменению и приводить аргументы, подтверждающие, что наша точка зрения является верной. Внимание точки зрения собеседника. Это о чем мы всегда, еще тоже много говорим. О чем сейчас вообще тоже как бы в тренде? Это наш с вами эмоциональный интеллект, активное слушание, умение услышать другого человека. Это очень важно. И тогда мы договариваемся с партнерами и союзниками. То есть услышать кто что может и понять, да, и договориться, не обвинять, что вот я это все делаю, я вот так вот, я все сделал в адвокации компании, а ты только вот чуть-чуть сделал, там 5%. Поэтому я там хороший, а ты плохой. Это тоже очень неверный посыл. Любой вклад в адвокации компании, в совместной деятельности, он очень важен. И нужно признавать, благодарить людей за самую даже, за любую поддержку. Потому что благодарность за любую поддержку – это как раз та, наверное, самая ценная валюта в нашей социальной жизни, которой сейчас не хватает. И люди за… Если вы поймут, что вы видите их вклад, что вы оцените этот вклад, они и дальше будут с вами, и дальше вам будут помогать, и вклад будет увеличиваться. Если же вы не оцените этот вклад, то, скорее всего, вы потеряете эту поддержку и партнера, и так далее. И то же самое, например, с противниками, с, например, с оппонентами, когда вы ведете дискуссию. Очень важно услышать, рассмотреть их точку зрения, то есть понять, на чем она основана, это даст вам возможность для того, чтобы контраргументы произносить тоже весомо, а не просто «ты дурак», «нет, ты не прав», «моя точка вернее». То есть здесь очень важно услышать их точку зрения и как раз на анализе этой точки зрения выстраивать свои контраргументы. А потом, возможно, что очень часто такое бывает, когда мы начинаем друг друга слышать, то мы понимаем, что не так-то уж мы и далеки друг от друга что мы ради одной цели э, на самом деле работаем, и иногда можно найти, э, как, как бы встретиться на середине, и противники могут стать союзниками. Поэтому умение э, услышать, понять точку зрения собеседника на сегодняшний момент очень важный навык, а в это, просто не Эмоциональное воздействие. Я тоже об этом коснулась, то есть эмоциональное воздействие, о чем мы говорили, не насилие, а, Хотя мы, мы работаем с проблемами, но мы должны показывать, что эта проблема может быть решена. Эмоциональное воздействие должно быть позитивным. Ну, конечно, использовать мнение экспертов, ссылаться на них, это тоже очень важно. Как с самого начала планирования, так и в самом конце. Это, само собой, не все методы и формы убеждения, но как бы самые основные, которые мы в любом случае обязательно должны использовать. Но они есть всевозможные. Далее, что может оттолкнуть громкий голос, агрессивная манера, преувеличение фактов, давление, оценка позиции либо личности, да, о чем мы говорим, никогда не переходим на личности, мы, мы работаем а, с проблемами и с фактами, никогда никого не оскорбляем. Я об этом уже много сейчас говорила, я надеюсь, что вы меня услышали. И если вы начнете это применять, вы на самом деле увидите, насколько... Это, это работает. Вы знаете, совсем недавно приведу вам просто пример, который вот до сих пор я его помню. Совсем недавно в одном из городов я, мы проводили большой тренинг. И тренинг был связан как раз с, с, с тренировкой, с развитием жизненно важных навыков, среди которых один, один это как раз разрешение конфликтов умение вести себя правильно да, в конфликтах, умение там, выходить из них. И а, когда мы говорили о том, как можно себя вести в конфликтах, один из методов, ну как бы вот, снятия, да, первый такой эмоциональное, когда вот, вы находитесь а, в стадии эскалации конфликта, это улыбнуться. И один из участников, ну, мужчина уже достаточно взрослый, он лет так 40-45, он мне сказал, он такой говорит, что вы мне тут говорите, какую-то глупость. Что это значит? Мне тут, вот значит, там, например, хамят или что-то там говорят, вот на конфликт нарываются, а я что, буду как дурак улыбаться? И что это? Вот как я так... будет? Кто я? Вот что обо мне подумал? Я говорю, хорошо, если вы считаете, что вот этот метод улыбки для вас не работает, он вам не подходит, но есть другие методы, пожалуйста, выберите там несколько, которые для вас будут более естественны, более понятны, ну, как бы применимы и как бы... Пожалуйста, применяйте. То есть, ну, ни, ни в коем случае я не давлю на том, что вы должны именно только всегда улыбаться. Ну, хорошо, мы вроде разош, разошлись, день закончился, там, второй или третий он был. На следующий день приходит мужчина и говорит, вы знаете, а это же работает. Вчера прихожу домой, она а говорит, ну, чувствую, что вот, вот наезжая, да, И сейчас будет какой-то, ну, вот, вот, возможен конфликт. Я, говорит, вспомнил ваши слова, повернулся к ней, улыбнулся и все закончилось. <смех> как работает поэтому иногда мы недооцениваем а, такие вот, методы до да, работы и разрешения как вот позитивные выслушать понять сначала согласись сказать да но да я вас услышал я я понял вашу точку зрения если вы считаете то есть я правильно понял вашу точку зрения она вот такая такая да, вот как бы я с этими согласен фактами, а вот с этими как бы не согласен. То есть тогда мы выстраиваем конструктивное общение. Это работает, я еще раз говорю, как на межличностном уровне, так и работает на межгрупповом. И очень хорошо работает и на уровне, когда мы общаемся с лицами, принимающими решениями. Когда мы подготовлены, у нас есть факты, мы слышим и можем аргументированно отвечать. Согласитесь, с таким человеком он вызывает доверие и с ним можно поговорить. А вот громкий голос, агрессивное мое, привлечение фактов, недостоверные факты, когда мы пытаемся давить, угрожать, манипулировать, оцениваем личность, либо говорим, что нет, оценив... ну, я уже повторяюсь. То есть это все то, что может оттолкнуть и поставить под угрозу нашу адвокатическая компания. То есть взвешиваем всегда на весах, Что нам сейчас важнее? Самоутвердиться получить как бы удовлетворение, что мы там своего противника победили, унизили, там, и так далее, и так далее. Либо все-таки мы идем ради цели, мы хотим э, добиться изменений. Поэтому выстраивание э, манеры убеждения и работы с окруж... с... со значимым окружением, оно вот должно строиться на этих принципах. Так, далее. Стратегия. Э, какие стратегии адвокатства? Вчера мы об этом э, не говорили, но, в принципе, они могут быть разные, и нужно их, они могут, это не значит, что какая-то лучше, какая-то хуже, но они будут зависеть от проблемы. То есть если несовершенство в законодательстве и нам мешает, да, то есть создает проблему, та или, норма, или иная норма в законе, то тогда, это, скорее всего, наша стратегия будет направлена на изменение законодательства. Например, опять же, это компания по изменению налогового кодекса. Это адвокаси через законодательство. Основная цель была не допустить принятия негативных поправок в отношении НПО. -НТО. Может быть стратегия через СМИ. Потому что когда, например, у нас есть и законы вроде есть, и процедуры какие-то есть но не меняется, то есть общество, возможно, неинформировано, но мы хотим изменить. То есть это возможно как бы через СМИ. Как пример я бы, наверное, привела последний, его приводит всегда Сергей Геройлович из Петропавловска. Он занимается очень много КСК, жилищно-коммунальным хозяйством, местным самоуправлением. И он говорит, этого КСК, когда была принята программа по модернизации ЖКХ, было вложено очень много денег, были возможности а, разные для населения там, отремонтировать и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле информационная компания, то есть информация а, по, этой, а, по этой компании была проведена из рук вон плохо, и в конце концов были потрачены большие деньги, и ничего не изменилось, никто не воспользовался, никто ничего не улучшил, а осталось только негативное восприятие этой государственной программы. Вот в данном случае он говорит, мы тоже в этом участвовали, потому что мы видели плюсы из этой компании, мы как некоммерческие организации, есть, но потом, когда оценили, мы поняли, что мы как раз вот здесь и неправильно подошли к этому вопросу, и за счет этого как бы, этот вопрос не был успешно решен. Возможно, стратегия ответственности через суды. Так, давайте много что то у меня тут в в чате, я остановлюсь чуть-чуть и все-таки прочитаю. Потому что два каких-то очень больших. Угу. Так, вопрос мне задали, пишет. Саняя Валерьевна, я сама семья не негативный человек, но все же я по своей натуре анти. Если все встрою за, я обязательно буду против. Не знаю почему, может, поэтому так далее да? Я буду против насилия, в то же время за смертную. Ну, вот как-то так на примере. Я понимаю, у нас у всех есть свои особенности. Кто-то более эмоциональный, кто-то более негативный. Но для этого мы и говорим, это как компания, это не компания одного человека. Дамы и господа. Это группа людей. И в этой группе людей тогда нужно распределять и роль. Если вы, как, как человек, который видит негатив, который критически мыслит, который может находить факты и так, далее, и так далее, которые могут охарактеризовать проблему, ну хорошо, садитесь, ищите, помогайте своим коллегам. Но на переговоры человека, как, мы говор... ну, как говорят, фронт-менеджер, да, или человек, который фронт-лицо, то есть тот, который выступает, тот, который будет лицом компании, выбирайте того, который может вести переговоры, которые обладают этими навыками. То есть не надо идти туда тем, кто не умеет это делать, кто не может сдержать да, свою вот эту эмоциональную пылкую натуру и всегда как бы, критикует. Вот в принципе обо всем. А так как бы, я не говорю, что мы должны все менять в себе, ломать себя. Мы все разные в этом прелесть нашей индивидуальности. Но, опять же говорю, advocacy это не индивидуальный продукт, это коллективный продукт. И роли можно распределить но именно лицо адвокаси компании должно быть конструктивным, и а, мы должны вести а, переговоры на позитивном уровне. Возвращусь. Так, еще было, по-моему, что-то написано. Татьяна. Секундочку. Все, что предлагаете, как формировать адвокаси, это инструменты медиации в чистом виде. Возможно, Татьяна, я не буду спорить, я еще раз говорю, инструменты, то, что мы делаем в адвокасе, а это, по большому счету, универсальные инструменты. И почему, может быть, я люблю эту технологию? Потому что она учит нас ну, очень многим вещам, и мы можем эти методы использовать как в комплексе, как и в адвокатической технологии, но также мы можем это использовать их и по отдельности. Поэтому я нисколько не против медиации. Просто медиация, насколько я знаю, в большей степени применяется либо в межличностных отношениях, могу ошибаться, я не специалист по медиации, сразу, сразу говорю, или небольшие ну, небольших групп, между небольшими группами, когда есть конфликты. Просто когда мы говорим об адвокате компании, это всегда интересы, права а, больших групп людей, и они, по большому счету, мы влияем на а, изменения в обществе, и на власть, и на принятие решений. Но, еще раз повторюсь, есть общие законы основанные, может быть, на особенностях и человеческой психологии, и личной, и коллективной, и социальной психологии, то, то, они, они как бы работают везде. И в малых группах, и в больших. В социальных конфликтах и в группах тоже, да, Татьяна. Но мы говорим, да, я не, мы, мы не противоречим друг другу. Вот теперь это как раз вопрос ведения, да, услышать своего, своего коллегу которую мы сейчас выясняем. Вот вам яркий пример. Мы с Татьяной сейчас на самом деле, у нас нет спора. Мы, мы говорим об одном с вами, о том же Татьяна. Да, это прекрасные механизмы, которые можно применять и больш, при больших группах, и в конфликтах, медиации и так далее. Просто когда мы работаем, ну вы, да, есть определенные особенности. Это вопросы, опять же говорю, принятия решений. Когда мы вычленяем человека и на него воздействуем, чтобы изменить тот или иной закон. А медиация, основная цель медиации, если я не права, поправьте меня, это предотвратить конфликт, да? разрешение конфликта до того момента, то есть как бы мирно до того момента, как он перерастет в какие-то уже неприличные формы. И они очень схожи, да? я согласна с вами. С ну что ж, вернемся к стратегиям мэдвокаси. Через суды. Какой эдвокаси может быть да, добиться результата, который устроит всех в медиации, но в данном случае мы хотим добиться изменения, которое бы устроило ту группу людей, которые интересы, которые мы защищаем, например, инвалиды, дети, женщины, там, либо еще что-то. А так очень-очень схоже. Все-таки через суды. Когда это мы говорим, судебная адвокация. Бывают такие случаи, ну, хотя у нас в Казахстане законодательная система, она больше относится к системе континентального права, да? есть система прецедентного права, но вот через но прецеденты в нашей системе они тоже используются, они тоже обращают внимание по решению. И вот представим такую ситуацию, законы вроде бы все хороши, законы у нас нормальные, ну, нет, извините, представим, что Существующие законы сами по себе нарушают уже наши права. Но мы не можем убедить, у нас ну, как бы не получается, вроде бы не можем достучаться. Возможно, так, судебная адвокация ⁇ это достаточно сложная адвокация, достаточно, скажем так, на грани фола, да, то есть ну, это достаточно такая рисковая, потому что она предполагает, что мы создаем прецедент для правовой тяжбы. Например, мы совершаем какое-либо действие, как и за счет которого нам и подаем в суд. То есть нас привлекают, мы идем в суд и уже в суде отстаиваем, и наша задача принять такое решение, которое бы показало, что данный закон или данная норма, она является нарушающей там права человека, группы и так далее. Мне кажется, я не очень понятно вам объяснила, пытаются насти у себя в голове ближайший пример, но дело в том, что как раз вот судебные адвокаты, потому что они очень сложные, они, возможно, вот мне как бы сейчас пример, в этом скорее всего тогда исторический пример вам приведу, он анализирует, он как бы переиллюстрирует и саму компанию адвокати. это реальный, когда еще во времена, когда Индия была колонией Великобритании, был запрет, вернее, была монополия на производство соли только у, английски, у английских компаний. Транс... Не буду сейчас врать, забыла название. И тогда, в да, ну, как бы, борьбе за независимость, то есть провели такой... Такую акцию есть, было придумано. В один из ранних утер на берег Индийского океана вышло 10 индийцев со своими котелками, разошли костры, положили котелки, на, на зачерпнули котелки морскую воду, поставили их над огнем и стали выпаривать воду. А надо отметить, что по, закону, по английскому законодательству на тот момент это было нарушением законодательства, и за это, а, кстати, сажали в тюрьму. Понятно, что английская машина правосудия очень четко всегда работала. Приехали полицейские, забрали 10 индийцев, везли в тюрьму. На следующее утро на берег Индийского океана вышло 100 индийцев. И сделали то же самое. Приехали полицейские, забрали 100 индийцев и посадили, и посадили их в тюрьму. На следующий день вышло на берег Индийского океана 1000 индийцев. То же самое сделали. И в этот момент власти поняли что у них просто нет уже мест, что осужденных нужно кормить. А соль, которую они выпаривают, на самом деле, она ну, не могла быть э, применена в пищу и невозможно было продать. Но по факту, то есть это было нарушение закона, и они должны были посадить их в тюрьму. То есть ну, индийская, ой, не английская правовая система, э, достаточно мудрая даже на тот момент была, они отменили эту норму, Выпустили индейцев, и таким образом, это вот как раз такой исторический, например, как раз эдвокаси -э, через суды, когда мы нарушаем, да, по большому счету, закон, но, он, но в данном случае мы, мы показываем через это нарушение абсурдность этой нормы, о том, что, но опять же, важный момент нужно понимать, никакого насилия, вот э -э, это вот как бы единственный момент, то есть мы это делаем, но это должно быть, очень -то, тот же, ненасильственным способом, и мы остаемся в рамках законодательства, ну, как бы соблюдение законодательства, что мы понимаем, что мы делали правонарушение, и мы сознательно на это идем, но мы отстаиваем, мы потом это все идем и в суде, через всю процедуру, которая существует законодательная, мы проводим этот пример для того, чтобы а, ну, прецедентом показать. Понятно, что это достаточно сложные Такие процедуры, и, как правило, они применяются, когда мы говорим уже о фундаментальных правах человека, и, наверное, если поискать в литературе, можно найти. но Это сложная такая, конечно, стратегия. ну и еще одна, это расширение базы поддержки. То есть, когда нам нужно, просто, в принципе, все уже понятно, аргументы есть, но просто... Власти нас не слышат, потому что они не видят, что это нарушает права или недовольно все население. И тогда через расширение базы поддержки, через сбор подписей, через выступления там, СМИ, через еще какие-то, мы просто показываем, что посмотрите, все население недовольно. Вот видите, вот насколько людей, если вы примете решение или не отмените это решение, то это вот может привести, скажем так, к социальной протестности. То есть это тоже одна из стратегий ЭБЭКСИ. Они все существуют, их нужно выбирать в зависимости от того, что вы хотите решить. То есть это тоже нужно сесть и подумать, а какая стратегия будет наиболее эффективной для достижения наших целей. Далее я не буду сейчас подробно останавливаться. У нас остается мы уже с вами а, час десять а, говорим. А я все эти вопросы... Сейчас вам только что проговорила. Потом вас просто призываю эту э, презентацию еще раз изучить. При... Э, дополню только... При, проведении, при выборе стратегии проведения ДВКС через законодательство нужно четко знать иерархию нашей э, системы государственной. То есть кто за что отвечает, кто имеет право законодательной инициативы, каким образом проходит продвижение законопроекта как они вносятся в план законотворческих работ, каким образом формируются рабочие группы, как попасть в эти рабочие группы, как работать с депутатами. То есть просто это не тайное знание, это все есть в открытом доступе, этому всему можно научиться, нужно только просто изучать и читать документы, и готовиться к этому. Если кто-то, если вы понимаете, что вам нужно срочно проводить там законодательные адвокатии, но вы не, сами не знаете, я еще раз говорю, еще раз говорю это командная работа. Ищите среди своих союзников, партнеров, людей, которые в этом разбираются. Работайте вместе и сообщим. Здесь у вас на слайдах как раз есть самая важная информация, то есть осуществляется форма внесения, так далее, так далее, так далее. То есть вы это все, пожалуйста, изучите самостоятельно. Иерархия нормативно-правовых актов. НПА – это сокращение нормативно правовые акты. И здесь иерархия, то есть самая основная – конституция, конституционные законы. Зачем, мы, зачем я привожу иерархию? И, то есть Когда вы анализируете, очень важно понять, то есть, если вы выбрали все-таки через законодательство, очень важно понять, где, на каком этапе в иерархии, что нам нужно менять. Потому что иногда достаточно… Изменить инструкцию по применению да, законодательства и не менять весь закон и не вносить, потому что внесение законодательства, изменение законодательства – это очень сложный трудоемкий процесс. Поэтому еще раз говорю, прежде чем определить э, стратегию этого, задачи этого, очень тщательно проанализируйте проблему, То есть найдите эту корневую причину, то есть, есть определите вот эту цель, что нам нужно изменить. Она должна быть точечной, понятно, То есть если вот это изменим, вся проблема сразу начнет рассыпаться. То есть тогда ситуация изменится для того, чтобы экономить ресурсы. Потому что мы работаем с вами в ситуации дефицита времени, дефицита ресурсов, всевозможных и так далее. И так далее. Это, вот это очень важно помнить. Далее описание всех, что, что какое. Кто имеет право принимать нормативно-правовые акты у нас в Казахстане? Это Мэрилис, президент и правительство РК принимает нормативные правовые акты в форме Министерства тоже могут, но в рамках своих полномочий. Местная государственная администрация также в рамках своих полномочий и органы местного самоуправления тоже в рамках своих компетенций на своей территории. То есть, если орган местного самоуправления принял какое то какой-то нормативно правовой акт, он будет распространяться только на эту территорию, но не будет распространяться на весь, весь Казахстан. Ну и, конечно, более низкие нормативно-правовые акты не должны противоречить более высоким по иерархии нормативно-правовым актам. То есть если они противоречат, то они должны быть отменены. По, вот как раз, потому что по иерархии другой нормативно-правовой нормативно акт, имеющий, большую юридическую силу, то есть мы руководствуемся им, а более низкую юридическую силу мы можем его игнорировать, если он противоречит. Это понятно? Если да, поставьте, пожалуйста, плюс. Давно я вас не спрашивала про плюсики. Ну, вот стратегическая судебная тяжба здесь тоже есть, здесь будет пример, вы посмотрите. И вот по стратегии расширения базы поддержки, лоббирование, влияние, переговорный процесс, важные процесс. Стратегии в области информирования через меня обеспечивают общественную поддержку, то есть оказывают влияние на политику, тоже не стоит это исключать, но это тоже отдельный вид эдвокаси. Тактики эдвокаси, какие могут быть, являются действиями принимаемые защитниками прав и интересов для оказания влияния на людей, ответственных за принятие решений государственного или местного значения. Цели тактик. Повышение самосознания организации общественности, влияние, переговоры. Влияние – это демонстрация. Не буду тоже на этом останавливаться. Если честно, я считаю, что этот материал вы сам... вот можете самостоятельно изучить. Здесь нечего, не, нет ничего сверхъестественного невозможно об этом вот я тоже уже говорила об важности, о важности ну, при, при обсуждении других слайдов переговоры нужно еще раз повторюсь нужно усиливать все свои навыки которые связаны с коммуникациями, переговоры, пресс-конференции, публичные выступления, написание аналитических записок, публичных записок, виды тактик, адвокации, организации общественности через коалиции, объединения. Это о чем? Когда мы с союзниками объединяемся. Самое главное, на моем опыте, с моей точки зрения, это проговорить, что мы делаем, как мы делаем. Документально это зарегистрировать, записать, чтобы избежать всевозможных конфликтов в будущем. Исследование. Очень важный момент. Без информации, без достоверной информации вы не сможете найти аргументы, сформулировать эти аргументы, а значит не сможете убедить ни союзников, ни нейтралов, ни противников. Гражданское образование. Очень... То есть мы Активные, активные, людей с активной жизненной позицией а, не так уж много. Ну, по статистике, по общей, да, вот считается, что от 3 до 5%. Но а самое главное, что гражданские активисты не всегда обладают специализированным образованием. И мы видим проблему, мы хотим ее изменить. У нас там сердце горит, мы как Прометей, да, как, вроде бы готовы положить там себя всего для решения этой проблемы, но а, это не всегда является главным фактором. Все-таки для того, чтобы привести изменения, необходимо а, иметь определенные навыки, вот, о которых мы сегодня, вчера и сегодня, и будем с вами говорить на протяжении всех наших курсов. То есть, само, то есть повышать свои компетенции и знания. Становиться людьми, пусть я не говорю, экспертами и профессионалами на высшем уровне, на научном. Но достаточно четко разбираться в своей проблеме, если мы хотим ее решить. То есть знать, постоянно быть в курсе дела, читать исследования, а это и есть гражданское образование. Овладевать социальными технологиями. Эдвокати, информирование, медиация, переговоры, публичные выступления – фандрайзинг, написание заявок, получение заявок, управление проектами. Все это сферы гражданского образования, которые необходимы для того, чтобы менять наше общество к лучшему. Пилотные, пилотные программы тоже может быть это адвокиси. Мы часто да, это делаем, когда мы на каком-то небольшом промежутке, территориальном времени и так далее, запускаем пилотный проект, демонстрации того, что то решение, которое мы предлагаем, является успешным, и потом уже может быть применено. Пакеты, о, пикеты, демонстрации, обще... демонстрации общественных собрания, это тоже могут быть тактики. Ядвокаси, но еще раз вас призываю, все это должно проводиться в рамках законодательства в соответствии с нашими правилами. Оно, это, круглые столы – это тоже одна из тактик. Ядвокаси, когда на круглом столе у нас есть возможность пригласить экспертов, пригласить государственных служащих, и донести свою точку зрения. Любые другие собрания окружные, местные, сходы, граждан и так далее, дебаты и формы. Все эти тактики можно использовать, но, опять же, как выбрать? Смотрите, в зависимости от того, чего вы хотите добиться, с кем вы работаете. Из, из всего набора тактик важно выбрать те, которые будут более эффективны и помогут вам добиться вашей цели. Также еще есть судебный процесс, бойкот, петиции, письма, телефонные звонки, личные встречи, слушания, отчетные встречи, рабочие группы и так далее, и так далее. Думаю, тем, кто работает в НПО, все это знакомо. И все это мы можем применять в этой кассе. Но еще раз повторюсь, важно выбрать то, что действительно. Во-первых, на что у вас есть ресурсы, то есть люди, деньги, время, место. То, что будет действительно работать на вашу цель что будет действительно вам помогать. То есть не проводите лишних мероприятий, не используйте тех тактик, которые для достижения вашей цели являются неэффективными. Думайте, планируйте. Еще говорю, подготовка, подготовка и еще раз подготовка. Это один из важных элементов успешности. Вот это то, что я хотела вам сегодня сказать по тем теме. Какие у вас будут вопросы? Что было непонятно, может быть? Переговоры есть, Татьяна. Там есть переговоры, просто про переговоры мы говорили. Один из методов работы. Просто мы говорили о тактиках. Все понятно, Презентации, уважаемые дамы и господа, возьмем кто еще раз. Давайте теперь про презентации. Скажите, вы видите над презентацией? Вот над словом "спасибо". Смотрите вверх, вверх на вашем компьютере. У вас должно быть такое "Ресурсы". У вас есть такая папочка? Такая папочка желтенькая. Из нее такой. Вот. Все видите? Конечно, нужна практика обязательно. Газиза интересуется, вижу ли я лица участников. Нет, к сожалению, я вас не вижу. Это одна из трудностей для тренера при проведении вебинара. Я вашу обратную связь вижу только через чат. Вебинарная ком можно, конечно, проводить в виде конференции, но когда у нас много участников, то есть ну, когда будет вебинар. То есть я вас, к сожалению, не вижу, я вас только читаю. Но надеюсь, что мы потом еще познакомимся со всеми. А вот Динара. Увидели папочки? Сания, Валерьевна, ну, такой все должны видеть папочку. Вверху, смотрите, вверху у вас есть там рука, значок, потом смайлик, а потом папочка. Напишите, кто видит папочку, поставьте плюсик, кто не видит папочку, поставьте минус мне в чате. Но. Да, да, да, Газиза, я помню, что вы скачали. Да? Так, Ролан Мухтарович у нас не видит папочку. А, Ролан Мухтарович, вы же с компьютера, я так понимаю, нас тоже смотрите. Просто смотрим вверх. Вот у вас сверху панель. В верхнем левом углу написано Мирополис, ВП, потом ля-ля-ля-ля, и идете. Идете, двигаетесь к правому верхнему углу. Там будет рука, потом смайлик, а потом папочка. Увидели? Там еще флажок рядом, да. Вы заходите, и там я презентацию выложила в общедоступные ресурсы. То есть любой участник вебинара может зайти и сейчас скачать презентацию. Да, с телефона, вот я не, не знаю, там тоже должно быть, но говорю с телефона я не уверена, сама никогда не пробовала. Вебинар с телефона слушала, но презентации не скачивала, поэтому, Ванда, я не могу сейчас проконсультироваться. Нужно нажать на папочку, да, спасибо, Светлана. А, да, вот из участников, если кто-то, помогите, потому что у меня может интерфейс немного отличаться, я все-таки ведущий, и возможно, что у меня ну, как бы немножко по функциям у меня больше. Поэтому вот Светлана Могилев, пожалуйста, вот вы пишете, да, очень хорошо, что нужно нажать на папочку, о том, что дальше сделать, проконсультируйте наших участников, пожалуйста. Хорошо, как, как я и говорила в начале, у, кому удалось скачать презентацию, замечательно, супер, поздравляю вас. Кто не смог, не нашел папочку сейчас в данный момент, не получается открыть и скачать, пожалуйста, просто зайдите в почту, напишите мне индивидуальный запрос. Еще раз повторяю свою почту, сейчас она появится в чате, я ее набираю. Пишите мне письмо, то есть в, в теме письма пишите запрос на презентацию Эдвокаси. Я получаю это письмо, открываю, прикрепляю презентацию, отправляю вам по почте. Окей? Okay? То же самое Рада, если вам просто и тогда пишите письмо. Запрос презентации Гендер в теме письма. Я вижу ваше письмо, открываю и прикрепляю презентацию, отправляю вам. Это понятно, как получить презентацию. Сейчас, если кто-то вот кому-то срочно-срочно надо, я еще в течение, после того, как мы с вами а, попрощаемся, сейчас еще задание обсудим, уже когда попрощаемся, я вам обещаю еще быть 15 минут. Все-таки сегодня пятница, больше не обещаю. но 15 минут я буду в почте. И всем, кто пришлет мне в это время.. Запрос я отправлю презентации. Пока не прощаемся, Татьяна. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Записываем задание. Пожалуйста, записываем задание. Итак, мы с вами прошли первый курс, первые три вебинара. Что мы будем делать с вами дальше? Дальше вы заполним тесты. Вышли. Завтра вы получите пост-тесты. Это такие же, как при тестах. Я прошу вас ответить и отправить их как можно быстрее в течение одного-двух дней. То есть в понедельник уже желательно, чтобы первой половине дня мы получили тест. Это первое. Второе. Прошу записать и выполнить задание. И тоже выслать мне его понедельнику. Это, как я повторяю, заполнение тестов, выполнение заданий является обязательным. Потому что от этого будет зависеть получение сертификата. Конечно, вы можете не выполнять задания, не заполнять тесты и слушать вебинары. Мы никого не будем ограничивать и выгонять из вебинарной комнаты. Будем всем предоставлять информацию, но мы тогда не будем, тем, кто не будет выполнять обязательные требования, мы не будем выдавать сертификат. Я думаю, что это такой справедливый обмен. Итак, я прошу задания прошу в понедельник до обеда, до 13.00. «Написать мне вашу адвокатси-компанию», которая должна включать в себя следующие цели, задачи. А, ну, сначала описание, короткое описание проблемы. Вот то, что мы сегодня уже разбирали цели, задачи, стратегия advocacy и основные мероприятия, которые вы будете делать, а также о, о, о сообщении. Итак, пишу, чтобы в чате «Домашнее задание». Домашнее задание. Задание. Расписать. Эдвокаси. То, чем вы хотите заниматься. Пишите конкретно. То, что вам нужно. То, что вы будете действительно использовать. Не нужно сочинять. Мы сейчас с вами, с вами работаем для того, чтобы... Uh, у вас появился какой-то материал, какие-то практические инструменты, которые, которые вы дальше будете использовать. Буквально там завтра, послезавтра, через месяц. Проблема. Домашнее задание. Расписать адвокатия. Проблема. Цели задачи. Какая стратегия адвокатии. Основные мероприятия. Основное сообщение адвокатии. Это ваше домашнее задание. Представить задание. Задание. Задание. До 13 часов Понедельника. Понедельника. Это у нас будет 13 ноября. А если вы хотите, это обязательно, да, тесты мы вам вышли, это здесь завершить. Все, кто напишет мне свои, как эти компании, вы автоматом получаете право, ну, как бы получать право на консультацию. Если вам нужна консультация, напишите мне об этом тоже в письме, когда будете высылать. И мы с вами договоримся, как это сделать. Скорее всего, будем делать по скайпу, потому что ну, как бы всем письменно отвечать, я боюсь, у меня не хватит времени и сил. Но устную консультацию по скайпу обсудить, познакомиться и поговорить в течение получаса, я думаю, 20-30 минут, я думаю, мы с вами. Поэтому, кто захочет, тоже, пожалуйста, при отсылке домашнего задания об этом мне напишите. С домашним заданием все понятно? Если да, поставьте, пожалуйста, плюс. Хорошо. У кого остались какие-то вопросы? Вопросы есть? Если вопросов нет, поставьте минусы. Спасибо. Конечно, давайте все вместе постараемся. Я очень хочу, чтобы я действительно помогла вам с практических целей. Потому что знать теоретическую информацию – это одно, а самое важное – нужно ее начинать использовать. Понятно, что сейчас, может быть, у вас какая-то каша в голове, и вот и то, и то, но это тоже нормально. Давайте начинать потихонечку двигаться в этом направлении. Еще раз повторюсь, я готова вам помочь, потому что, чтобы плавать, надо плавать. Давайте потихонечку поплавим. Газиза. Будьте добры, повторите, пожалуйста, ваше задание. Газиза, вы можете просто... Чат чуть-чуть вверх, ну, пролистать выше, и там есть домашнее задание, я его написала. Но повторю еще, ну, как бы это вы сейчас вот можете сделать и скопировать оттуда и себе в письменном виде. А э, я повторю его устно тоже для вас. Итак, домашнее задание, вам нужно написать свою стратегию адвоката. То есть основную проблему, цели, задачи, какую стратегию вы выбираете, основное сообщение, ну, и основные шаги, которые вы будете делать. Я готова по этой этой компании с вами поработать какую, и одну консультацию вам оказать. Вы это задание должны мне выслать не позднее 13 часов понедельника, 13 ноября, 13 часов. Угу. Если все, если вопросов нет, я благодарю всех за то, что вы нашли время в пятницу, в конце трудовой, рабочей недели, время послушать, пообщаться, поучиться. Всего вам наилучшего, удачных выходных, отдохнуть, набраться сил. И до встречи в понедельник. Следите за нашей рассылкой. Согласно графику, который мы получали, мы после того, как получат вас задание, начнем второй курс. Всего доброго. Обнимаю вас всех. Целую. Пока.